Электрическим током называется упорядоченное движение заряженных частиц. Как же можно создать такие условия, при которых все заряженные частицы начали бы двигаться в одном направлении? Достаточно, например, заряженный электроскоп соединить проводником с незаряженным, и заряды будут перетекать с заряженного тела на незаряженное, то есть начнется упорядоченное движение заряженных частиц. Но как только заряды на шарах станут равными, ток прекратится. В общем же случае, чтобы получить электрический ток в проводнике, надо создать в нем электрическое поле.